Доброе время суток, дорогие друзья и подписчики! Сегодняшняя тема про то, как убрать вот эти вот значки программы. Они иногда мешают. Итак, заходим в любую папку. Также вот эти вот значки других программ. То есть, Чтобы это убрать, заходим вот в вид параметры, изменить параметры папок так, опять вид и вот здесь ищем отображать значки файлов на эскизах убираем галочку нажимаем применить ок все, видите тут все здесь исчезло здесь тоже сейчас нажмем вот этот крестик можем теперь смотреть без этих значков на этом все спасибо за внимание